Возьми ВОКО против Хайред Киллер. Финал девятого турнира от проекта КС-1.6. Планы у микрофона Александр Найф Смирнов. Первая карта сегодняшнего Best of 3 Мираж открывает сегодняшний игровой вечер. И давайте быстро по составам. Хайред Киллер. Это Хаус, Best, Слайд Guardian, Блэк Смурф, Нео и Туримар. ВОКО, ВОКО, ВОКО, ВОКО, ВОКО. Слайд uh, Гардиан, кстати, вырубает своего товарища в команде Вырубает, uh, если я не ошибаюсь, Блэк Смурфа Делает далее еще два минуса Но, ну, естественно, в статистике будет отражен только один Потому что статистика была минус один на один Минус один на ноль, прошу прощения Что ж, бомба установлена Команда Воко в выбивании Команда Хайрат Киллер готовится удерживать позиции И Слайд Гардиан остается в соло с 23 хелспоинтами поинтами против Никера и Люцифера и его моментально сбривает Никера. Победа в раунде команде Хэкап все-таки не достается. Уходит она прям в самый последний момент из их лапок. Ничего с этим не поделаешь. Вока все-таки на сильной стороне. Состав, кстати, которых это Лав, Никера, Люцифер, ДДФ и Софа. И вот здесь, дамы и господа, хотелось бы, наверное, дать небольшую ремарочку. В общем-то, поэтому... поэтому, простите. Дайте-ка я быстренько озвучу. Софа. Софа, а, никнейм игрока с ником Софа, как вы видите, да, есть такой у команды вока а, это Ультиматул, есть такой игрок в команде, если я не ошибаюсь, в онлайн сейчас играет или играл, но, в общем, вот, Ультиматул, это он, это, это он, тот самый Софа, но называть я его буду и так, и так, и в любых случаях в общем-то, я не ошибусь. Снова установлена бомба. ХК на этот раз. Бомбу, кстати, поставили на точке А. Абсолютно верно. Фейк. Хитрющий фейк в исполнении хитрющих э, хайред Киллеров. простите. Хайред киллеровцев. Дуримар находится на меду и сейчас будет пытаться замкнуть... А игрока с коннектора замкнул нахрен, получил по голове от э, Лава. И Хаус ЗБС э, пытается сыграть максимально продуктивно на время. И Соф садится на дефьюз, но дефьюзки-то имеются, поэтому раунд все-таки не потерян. Счет 2-0. В общем, что у нас здесь дальше? Игрок, кстати, как раз с ником Лав. Лав. Это игрок УЕ в общем-то, да, вот, вот, короче, он уе, уе, лав, ну, опять же, вы понимаете, я буду называть и так, и так, и по сути, не ошибусь. Ну, тем временем у нас 2.0, вроде бы, всю необходимую информацию я вам выдал по э, команде ВОКУ. ну, а у команды Харрид Киллер единственный никнейм, который, возможно, кто-то не знает, это Холли, и я уже сказал, что это Блэк Смурф вохо го гоу пишет э, тот самый Виктор, Ну, в принципе, да, в какой-то степени действительно гоу-гоу, пока что у них все очень-очень хорошо складывается, но начало, во всяком случае, здравое, тем не менее, потеряна точка, благодаря минусу от Дуримара был сделан эстри и следом второй минус от слайд Гардиана. Далее еще один фраг от Дуримарища. И Дуримарищ просто неустанно пинает своих соперников ногами и руками. И вообще всем чем только можно. Люцифер. 74 поинта И какой-то прям крышесносный хедшотище от Нео. 2-1. Девайсный все-таки получился чуть более успешным, чем все предыдущие раунды. И не может опять же не радовать. Борьба, Борьба, елки-палки, все-таки будет. Не в одну калитку пройдет этот матч. И это хорошо. А то Best of 3 в одну калитку смотреть, ну, иногда бывает скучновато. Хотя в целом, даже и в скучных матчах, иногда что-нибудь прикольное да происходит. Я надеюсь, что и сейчас, э, в общем-то, исключений не будет. Даже если он. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Отхлестали по лицу слайд-гардиана. Дуримар дает размены минус, забирая того самого ультиматула. Далее с ХАЕшки еще и взрывает ДДФа. Хаус Дебест забегает на КТ, забирает Люцифера. Ну, Никера последний с МПшкой, в общем-то, тоже не выглядит, как игрок, способный выбить данный раунд. В теории, я имею в виду, не всегда, конечно же, Хайрат Киллер эм, будут выигрывать подобные раунды. Иногда и они будут проигрывать, в общем-то, подобные ретейки 1 в 4. И такое мы с вами неоднократно видели, но... Опять же, если бы был нормальный девайс у Никера, Нормальная позиция была бы Тогда бы, да, еще можно было бы о чем-то рассуждать Здесь же по факту, в общем-то, просто утопия э, Ничего хорошего не, Нельзя было достичь, как мне кажется Чисто технически с таким девайсом Только на ошибке одного из игроков Команды Хайред Киллер Но этих ошибок не было И поэтому энтри фраг за хаосом Второй минус от Нео И третий минус от Дуримара Четвертый от Хауса Никера наконец-то все-таки проснулся и хотя бы кого-то из своих погибших товарищей по команде разменял. Но, как и в предыдущем раунде, получает прострел и погибает. А снайперскую винтовку не стал забирать слайд-гардиан. На табло третий раунд для коллектива Хайрат Киллер. Счет 3-2. Сколько тебе лет, если не секрет? Не секрет элит КС-1.6. Мне ровно 30 в декабре вот недавно совсем исполнилось. Саня, брат, когда играет Таджикистан. Толик, привет. Ничего не могу пока что вменяемого сказать по этому поводу. Хаус The Best прострелил! Прострелил! Елки-палки! Сплетки соперника. А там еще и Дуримар. Сплетка. Это что, уж какая-то хохма начинается от команды ХК. Еще один минус от Хаус Зе Беста. Елки-палки, как же я не вовремя совсем отвлекся на э, все вот эти. Вот эти, вот эти неприятные дела Даблкил от лава, хаус дб сту Ого, прострелил Через дымы Бесстрашный хаус приносит практически победу своей команде Ну, 25-хипового ДДФ нужно убивать, причем Даже делать это, в общем-то, можно пистолетом Соперник его, кстати Уходит в КТ-респаун И именно в КТ-респауне Его сейчас и нужно будет принимать, но хаус Упорно смотрит куда угодно, но только Не под КТ, пытается дать красиво Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Пытается дать красивые аиршот и дает. Ни хрена. Это жесть. В прыжке, да еще и в голову. Хаус, остановитесь, пожалуйста. Но это уж прям совсем неприлично такие фраги раздавать. Елки-палки. 4-2. киллер уверенно набирают раунды. И уверенно они это делают. Боюсь озвучивать, но все-таки э, в сильной стороне. Прошу прощения, не в сильной стороне как раз-таки. Хаус, да снова минус. Господи, заберите плетку у человека, она ему не нужна. Он не, это как его, не хороший человек с точки зрения того, что он шансов не оставляет. Дуримар здесь тоже белины объелся, разбивает две головы, но тут же разбивает и свою собственную а, USP а, DDF. -а. И теперь, как вы можете заметить, ситуэйшн 2 в 2. Абсолютное равенство на табло. И на карте Но вопрос, опять же, хаос с плёткой, чё, это что Это что-то сегодня такое, знаете, что контрить Мне кажется, просто банально нечем ДДФ в окнах э, Ультиматул находится сейчас в данный момент в кухне И, естественно, хаос уже устанавливает бомбу Нео забирает э, ультиматула И последним остается ДДФ Тот самый, который находился в окне И теперь его задача занять, конечно же, позицию на кухне и попытаться ретейкнуть у соперников. Но что-то как-то пока неспешно двигается ДТФ на позицию. Здесь встречается с Хаосом и таки наказывает его за попытки дать очередной айршот. Флешка налево, а сам направо. Нео, как всегда, хорош. Пятый раунд для коллектива Хайрат Киллер. Юра, приветствую. Фирдовс, привет из Таджикистана. Приз что? Фирдовс, приветствую и вас, и весь Таджикистан. Приз 1000 рублей Ну, вам я уже вижу, что ответили ДР называется... Полностью согласен, полностью согласен Такие штуки, которые вешает хаос Это точно ДР Подскажите, где скачать обычный КС 1.6 Ну, вообще, про сути, если вы хотите его скачать То практически с любого источника А по факту рекомендую купить лицензионную версию Counter-Strike На распродаже она, кстати, сейчас продается за 50, по-моему, рублей так что прекратите пользоваться non-Steam версией Counter-Strike. В ней слишком много всякого. всякого нехорошего. То есть вы с интернета скорее скачаете один мусор. Команда Водко. Потеряв всего-навсего одного ультиматула, выиграли сейчас раунд у команды Хайрат Киллер. И их действительно с этим по факту можно поздравить. Удивительно на самом-то деле, что парни проснулись. Я уж, честно говоря... Даже и не верил в то, что сейчас у нас произойдет хоть какая-то реабилитация У коллектива ВОКа я имею в виду Я думал, парни немножечко потеряют э, мораль после не такого уж и удачного начала Но, как вы можете заметить, начало не означает плохое продолжение Вернее, плохое начало не ожидает плохое продолжение Блэк остается один против троих и вырубает лава. Но тут же попадает под вражескую АВП. И на этом, к сожалению, для него раунд заканчивается. А Вока-то тем временем начинает догонять своих соперников. Пять отданных, в общем-то, не так уж и много. Но, согласитесь, дорогие мои друзья, даже если Вока выйдут на 10-5, ХК уже взяли, ну, хорошее количество раундов. Учитывая, что вторую половину они будут играть в сильной стороне, Расслабляться-то нельзя Дуримарище Делает хороший хэдшот по лаву Правда, далеко не первый пулей Но самое главное, что делает Куча разменов И после этих разменов Парадоксально Но Хайрат киллер остаются еще и даже в большинстве Люцифер Готовится к из коннектора Хорошая хаешечка Сейчас залетает Но как же хорошо залетает у ребят из ХК Гораздо лучше, чем тес. Нео Зачем ты убил Слайд Гардиана? Не очень, я понял зачем Но Что сделано, то сделано Шесть-четыре, дорогие друзья, на табло Снова перевес ускользает от команды Вока Неприятно Как вы думаете, кто выиграет в пятницу? Блит или Лайтнес? Я не знаю, к сожалению, ничего о команде Лайтнес Давайте сделаю ставочку на Блит Ну что, ДДФ э, Находится на ХЛП Его здесь сейчас пытается прессинговать Нео Нео, кстати, что-то вообще пытается себе Бегать и прессинговать всех, кого только видит. А видит он многих, но убивает далеко не всех. Однако хедшот все-таки дается сделать. И в спину не забирают. Ой-ой-ой, Нео! Вот это да! Перестрелял сразу двух оппонентов, а почему-то там скучковались игроки команды Вока. Тактическая и я бы даже, наверное, сказал, стратегическая ошибка. И последнее слово все-таки за Блэк Смурфом. Это седьмой для коллектива Fire Killer. Наконец-то Friendly Fire он. Да, абсолютно верно. Где проводится турнир? Да, конечно, в интернете, разумеется. Где проходит Лан? Артем, не обращайте внимания на название, что это КС-1.6 Лан. На самом деле, если вы чуть более внимательно вчитаетесь, то вы поймете, что это проект так называется. КС-1.6 Лан. Я не знаю, почему администрация турнира решили его так назвать, но это, раз, разумеется, онлайн-турнир. Хаус, the best минус софа, софа, софа, прошу прощения, ну то есть ультиматул, слайд Гардианы, Дуримар, Дуримар, Дуримар разбирает сейчас своих соперников на зигзаге, ну завершающий минус за хаусом, ну, в общем-то все пока получается чин чинарем, как говорится у команды Хайрут Киллер, а Вока себя в обороне до сих пор найти не могут и одна из Самых больших проблем, которые все-таки могут сейчас случиться с коллективом Воку, она уже случилась. Сильную половину они проиграли, и к несчастью во второй половине придется догонять своих соперников. Изначально, находясь позади, ничего себе, какие пульки прилетают сейчас. Ну, вероятнее всего, Блэксмурф расстроился, увидев такой минус. А вот и Дури кстати, тоже расстроенный. Лежит теперь под коннектором. Ну, нет, третьего, к сожалению, не удалось забрать. Один на один. Люцифер против э -э Хауса. У Хауса 40% здоровья. Пытается, ну, прострелить, пытается что-то найти. И... И все же... И все же нет. 40 хп против 51. Хаус таки забирает Люцифера. И приносит девятый матчпоинт своей команде. И это уже 9-4. То есть, если ВОКа могли надеяться на 8-7, теперь, увы, только на 9-6. Но перспективы, конечно, еще есть и не самые сладенькие, да? Можно и на 10 уйти там какие-то... О, прострелил! Прострелил! Не успел дурика включить! Не успел, блин! Не успел! Очень хотел... Вот очень, дамы и господа, очень хотел его включить. Но черт! Да! Я увидел, что он пошел прошивать и, блин... Жаль, ладно. Что? Бывает, бывает, к сожалению Увы, если бы это была бы Counter-Strike Global Offensive Я бы нажал одну кнопочку и показал вам Дуримара Ого, хороший хэдшот Ну, в итоге, печалька Печалька для команды хайрат Киллер И 11-4, вероятнее всего, уже, естественно, сделать не удастся Потому что счет просто не позволит Воко Молодцы Сделали еще один достаточно неплохой раунд, но какие, опять-таки, перспективы. Нужно выходить на 9-6, в противном случае очень будет все плохо во второй половине. Ну, опять же, в случае проигранной пистолетки будет все еще хуже. Но и так, для Вока вторая половина будет не прям-то уж супер-дуримар. Владимир не успевает приземлиться на землю, но сразу развешивает хедшоты направо и налево. Убивая, кстати, по-моему, Люци... Люцифера, если я не ошибаюсь. Ну и погибает от Софы. Второго минуса, к сожалению, дурику сделать не удается, но хотя бы один, и то уже порадовал. Бомба устанавливается. Сколько всего раундов? Раундов, как обычно, 30 основного времени, но если кто-то берет 16 то он выиграл. love Лов! Минус слайд гардиан. И вперед на ретейк. Говорят игроки команды Воко. И этот ретейк, собственно, уже начинается. Но Савиком, авиком, конечно, ретейкать будет тяжеловато. Надежда на лаву. Он, кстати, бежит в первых рядах. И в первых же рядах выхватывает вуха от хаоса. И сейв от Софы. Что может быть прекраснее? Елки-палки. Что может быть прекраснее того, что игрок обороны сейвится в последнем раунде перед сменой сторон. Ничего, наверное, прекраснее не может быть. Но самое главное, абсурднее, к сожалению, тоже ничего не может быть. 10-5. Первая половина закончена. Вторая половина, естественно, для команды ХК будет проходить в сильной стороне. Воко с пятью матч-поинтами отправляются в слабую. Легендарная игра. Эрор полностью согласен. А я на ПК плюс за 60К. Ну, хорошие, наверное, ПК. Ничего не могу, конечно, сказать. Я не очень силен в расценках, сколько сейчас э, стоит э, более-менее хотя бы компьютеры. как бы. Я себе купил, и, в общем-то, после этого рынок компьютерных запчастей самих ПК тоже, естественно, перестал мониторить. Ну что, выход от Вока на точку Б. И самое время, я считаю, включать капитана команды «Хайрат киллер». И здесь бесподобнейший Володька Дуримар делает трипл-килл, убивая своих соперников. Получает в лицо товарища по команде. Товарищем по команде, кстати, является Смурф. Володя расстроился и решил даже убежать подальше от греха с точки Б. Повезло. Просто повезло. Саша, вы играете в КС? Элит КС? Нет, я не играю в КС. Но, опять же, только если это... Какая-то коммерческая интеграция с каким-либо... Вернее, рекламная интеграция с каким-либо паблик-сервером Counter-Strike 1.6 Так просто в 1.6 я не играю с 2016 года Хаус выходит увольнять своих оппонентов И первый уже уволен Далее увольняют, кстати, из самого Хауса. он разменивается на коврах на точке А. И, естественно, на эту самую точку теперь начинается выход от Вока. Нужно давить максимально жестко. Зачем? Черт возьми, дается куча времени. Просто для того, чтобы задуматься. Елки-палки! Да, да. До... Просто дают время подумать. В команде хайрат Киллер нельзя давать время. Подумать! И еще раз, дури -мар... твою ж налево! Вот это поджимище от Володи. Володя уничтожает так, как не уничтожает в этом матче. Просто никто. Елки-палки. Ну что ж, 12-5. Счет, конечно, все более и более неприятный для команды Вока, но по-прежнему еще не смертельный. Когда уже будет отдан 14-й раунд, вот тогда, наверное, стоит бить тревогу. Пока же, я считаю, что на плаву держаться, в общем-то, можно. Лав теряет половину своего лайфбара. Слайд-гардиан простреливает, простите, не простреливает, э, убивает Софу. Это последняя игра турнира. Э, да, конкретно этого турнира, это последняя игра. О! О! <с> Дурик! Дурик! Бомбала Вот это уложил просто. Типов прострелил сразу пару. Серьезно? Воко, минус... Э... ДДФ, прошу прощения, минус Хаус Де Бест из Хаешки тут же от этого же самого Хаус Де Беста умирает. 13-5. Какие вообще головокружительные штуки. А где коса смерти? Привет. Дима Диман, обращаю ваше внимание. Смотрите, пожалуйста, на название трансляции. Коса смерти тут вообще ни при чем. Турнир другой. Нео, минус... С -с -с -с -с -с -с -с. Все, понял. Понял, принял, перехожу на прием. Говорить здесь больше нечего. Хаус, The Best, дабл килирует своих соперников. Никера, наконец-то, снова включается в код проведения матча. Но его очень быстро выключают. И, к несчастью, опять же, никаких хороших моментов, в общем-то, пока что Вока не создают. Моментов, я имею в виду, за которые они могли бы зацепиться. В данном контексте этого матча пока что ХК, конечно, доминирует полноценно над оппонентами. Ну и, собственно говоря, прыгнула ХЛТВ. Огромный, блин, ёлки лки-палки, замечательный респект всему э, хостингу, на котором проходит данный э, ивент Потому что, значит, включен слау-моушн, его, естественно, нужно выключать, дабы прыжков ХЛТВ не было. Ну, окей. Его никто не выключил, поэтому прыгнул, и мы не увидели даблкил от слайд Гардиана. Жаль. Но Дуримар снова выходит в аркаду, и когда Дуримар на тропе войны, это в общем-то опасно, но не в этот раз. Лав легко перестреливает соперника, но не успевает уйти от хаоса. Хотя тут, конечно, мне кажется, прям очевиднейшая ошибка, что с хаосом не нужно было просто идти стреляться. Ну, есть он там в спине. Сиди, как говорится, доконтролируй его просто в полупассиве и полузакрыто, так скажем. Но нет, получается немножечко не так, как хотелось бы. А, в результате перестрелка, перестрелка проиграна, и что хорошего. Оп, АВП появляется у Блэксмурфа, и Блэксмурф с АВП как раз-таки делает энтри-фраг. Однако же Слайд Гардиан, пытавшийся запушить мидл, был отдан на растерзание, потому что Холли, он же Блэксмурф, но попросту решил не помогать своим товарищам по команде, которые прессуют Мидл. Никера и Софа остаются вдвоем против четверых оппонентов из команды Хайрот Киллер. Софа забирает Хаус Зе И следом еще и забирает Дуримара. И вот теперь уже нет никакого преимущества. Блэк Смурф забирает Никера. Ответный минус от... Э, как он? Ультиматул. Холли. Он же... Блин, почему ребята постоянно ставят не свои никнеймы? Что с вами не так? Минус от ультиматула по Блэксмурфу. Это просто апогей не своих никнеймов. Ну, что поделать. Как есть, так есть. 15-6. 15-6. Это все, что я пока что на данный момент вам могу сказать. По-прежнему матч но Воко встали на путь камбэка. Будет ли реализация этого самого камбэка... Камбэка. <смех> камбэк, простите. Это уже... Никакой, никакой реализации не будет, вы видели это нахрен? <плес> Я не знаю, зачем вообще это, конечно, сейчас все происходит, но... Но это что-то с чем-то, дамы и господа. В общем, слайд Гардиан сделал два бесподобнейших ваншота, и далее был убит хаус с бестом. Чё происходит... Странно, странно что-то происходит. Ну, 4 в 2. Лав и Никера проходят на точку Б. Не заходит стрельба у Лавы. но может, у Никера хотя бы зайдет? Нет. Просто нет. Увы, ах, но камбэка пока ждать не приходится. 16-6. Именно с таким мо моментом, простите. Именно с таким счетом а, заканчивается первая карта сегодняшней Best of 3 серии. И, разумеется, мы с вами отправляемся смотреть карту The Dust 2.